надо скоро покрывать опять Вот накладная. Гранатцев Витсив Гран. От Сев, ведь 550 гривен тона и 300 гривен доставка. Я купил 10 тонн, это 5500 и плюс 300 гривен доставка 5800. Гранатцев покупал по Харьковской. Кто наши местные знает? У Цимбала Олега. 5800. Это я купил на заливку клеток. Дописываем до общей суммы сарая 5 800 я напишу тут от отсева так 5 800 еще идет плюсик ну и сюда потом цемента возьму допишу и так все пишем потихоньку я думаю вопросов не будет возникать сколько Потратили на сарай, кто так следит и будут постоянно наблюдать и будут понимать. Гранатсев сам по себе Бомблячий. Вот буду, буду колотить чисто гранатсев, один гранатсев, без добавления песка. Ну думаю, без добавления песка. Хотя песок у меня хороший, белый, мытый. Попробую и так, и попробую и так. И... Гранатсев, цемент и заливаем клетки. И вот, накладную кладем в кабинет, в бухгалтерию. Конечно, не доделано, но надо идти остальные поприносить, тоже у меня дома лежат. Вот так это кости оставил себе это шоу осталось с одного кабана прозали кости оставил себе себе и бори вот бори дал косточку курка ушка давай на выход москвичи вот за два дня тут а получается шесть. И тут а вот одно. За два дня семь яиц. Ну, нормально, нам хватает на семью. Пойдет. Темная ночь. Только пули свистят. И также косточку даем аске. Она ее, ну, грубо говоря, там и мякоти нету, мясо, что есть. Но так, обрызает, зубы точит. И чем-то занято, потому что все время, чтобы ее с ней бегали, игрались, ну а за ней смотреть надо. И я так ей даю какую-то большую, она а то развлекается себе потихоньку. Она пока в вольере и тут в сарайке в курятничку в старом, под просмотром, хоть не сильно за нее переживаем. Что такое свиньи на норме? Вот два с половиной, три килограмма норма у них в сутки, это свиноматок поросных. И вот это вот тут пройдешь по двору, туда-сюда, а если воду набираешь, это вообще постоянно кричат. Вот одна-две постоянно кричат. И сейчас насыплю, она поест и все равно кричит. Вот так на, начинается утро у нас. Вот что ты кричишь, канторшу? эту клетку я наготовил для опороса для поросят сюда повешу красную лампочку для обогрева и, и резетку туда сделал включать лампы для обогрева ждем опороса вот от этой мадмуазели рыжушка дюрочек наш дюрчишка это чуть попозже, через дней 20 посвятой. Ну, шо. Ага, ага. Это у нас кантурша. Первоходочка покрыта. Посмотрим по канторам. Посмотрю, какие свиноматки чистый кантор. сидят на норме. Делаю корму так. Рецепт корма, я думаю, вы мой знаете. Все подряд, что дешевле. Каждый раз у меня новый рецепт, поэтому рецепты у меня одни и те же. Что самое дешевое, то мой рецепт. Также, друзья, насчет помощи. Мне там предлагали помочь давай поможем на сарай на бетон кто там еще нашел на какие-то саморезы на ведра и так дальше дайте ваш адрес мы вам будем посылки высылать оттуда оттуда спасибо не надо помощь от вас вы и так нормально смотрите меня я смотрю удержание хорошее просмотры идут мне жаловаться так спасибо смотрите видео моих вот у меня старый буряк вот такой мешок был я-то каждый день по чуть-чуть им нарезаю такими кусками он уже ну вялый такой и все что есть Картошки, э, лушпайки с картошкой. Это да все все отходы, которые есть. Иду и каждое утро, когда управляюсь, даю им. Поросная ей надо. Также кто-то просил, покажи. Машку Давно Машки в эфире не было Машка это Самая Ну грубо говоря Машка это та, в которых я Открывал канал Два с половиной года назад Машка тоже поросная И этим туда кинем сейчас разберутся там все едят все подряд едят не бывает такое не едят на у меня такие моменты не проходят все едят бурячок окно а потом он кормушечки что-то. Ей там лучше. Боря Буряк, наверное, не ест. Вот ты берешь. Ты будешь его есть, Боря? А? Ну, на. На ага. мясо. На. Все, на, на, Боряк. Хороший, хороший на на бурячок а бурячок нет так же само даю корм и воду вечером вот это такая возня со свиноматками со свиноматками работы ну, почти нет управка закончена бывает закрываю двери ну сейчас жарко не закрывая открытые и после того, как я управился, занимаюсь, там я тоже уже все дал, занимаюсь своим. Куча, я смотрю, такая немаленькая гранат сева. И сейчас вам покажу, чем я занимаюсь по сараю, что я там делаю. Также по вагону, под зерно, склад под зерно, что мы хотим делать. Я начал подрывать доски из полов и что я обнаружил на самом швеллеру лежат типа деревянные подкладки подпольники и подпольники лежат на швеллерах но когда мы сюда тянули этот вагон с другого места подрывали кое-где швеллера вот оторванный швеллер и тот оторванный швеллер итогу получается сейчас я вам покажу Здесь оторванный швелер. Я его хочу выровнять и заварить. И здесь тоже. А нет, здесь нормально. Ну этот вообще выкрученный. Его вообще получается оторвало. И получается такие полы движимы. Прогибаются. И что я решил? Мы эти все швелера я позавариваю, где надо. И по центру швелеров сделаю две таких, как типа маленькие столбики с кирпича. Подниму, подопру полы, чтобы когда будет сюда нагрузка, а сюда мы хотим и 20 и больше тонн кормовых. Поэтому по подкладываю все под каждый швеллер. И опять назад верну все доски. Сам вагон по себе очень сухой, не сырой, сухой. То есть тут для зерна и для крупорушечки, для того, чтобы колотить корма, будет очень удобно. Единственное, что полы надо по подпирать и будет нормально. Это тут так решили. И показываю в самом сарае, что у нас происходит по самом сарае. У нас спустился дождь, дожди пошли, ну вот, получается по перегородочкам, по маленьким, по 50 сантиметров высотой, я их уже сами каркасы этих перегородочек наготовил, сейчас я сварку выключу, сварка, кстати, э, вот эта цыганская. Очень хорошая. Понятно, что купила дорого, но, но есть уже. Это изготовил уже последнюю сюда. И теперь получается, как я планирую. Я планирую на по над стенкой. Я сначала сейчас я покажу, как я буду сначала. С самого начала привариваю вот эту стойку. Вот эту стойку, к примеру, я приварил. так-так. Приварил сюда. А к этой стойке, уже обшитую, оцинкованным металлом, толстым, закрепляю вот эту вот перегородку. Нижняя часть зальется в бетон. И потом, вот этой перегородки, она будет зашита после этого начинаем заливать все клетки клетку залили одну, вторую, третью, пятую, десятую заливка закончится и потом уже доварю вот эту часть вот, от несущей стойки до несущей тут или так вертикально поставлю палочки Арматуру или трубы, или горизонтально, там как-то перевязать. Ну, то есть это уже такое. Эти самые хвосты буду обрезать уже по факту, вот, по внутренней стороне, чтобы они сюда вовнутрь соприкасались и буду варить или уголками, или сразу приварю. Там до той стойки приварю, здесь до этой стойки. Та стойка верх заварится, а нижняя часть зальется в бетон. И так, грубо говоря, все поэтому над клетками начали работать уже гранатсел уже есть то есть сейчас я их обшиваю металлом и начинаю их монтировать тут каждую уже по уровню ставить как мне надо и после этого начинаем уже заливать там уже когда зальем уже вершки поварим то уже такое там грубо говоря не столь важное Ну а так, вот чем я занимаюсь именно по сараю. Вон у нас дождь идет. но у меня тут пленкой позакрыла, ну кое-где подтекает. Пленка подорявилась за зиму. Ну вытяжка вот тут одна открыта на половинку. Вот это вот. Тянет, сильно тянет туда в одну. Я их все не открываю, хоть даже тут сварочной работы, потому что может просквозить. Тут надо будет делать какие-то закрыты. Задвижки на каждой вытяжке Потому что сильный сквозняк будет Но я потом дымом проверю Вот у меня половина открыта И тут а, Сильно все затянет Я потом дымом Красным или синим дымом Когда окна уже будут открываться ну, Функционировать так как они должны И мы дымом проверим Какие вытяжки куда они вытягивают То есть судя по всему Как я рассчитал Воздух заходит в окно В средину и вытягивает все в вытяжку Так само И снизу дым пустим И посмотрим как вытягивает хорошо Но это все покажу наглядным образом Короче постараюсь Вот такие движения у нас Пока особо Показывать вот мы сделали вот, вот так Нечего Пока я сам Время не теряю Там Металл готовил уже на обшивку Этих перегородок. И сейчас буду обшивать эти перегородки. И потом их монтировать сюда. То есть металл рассчитал. Как раз хватило. Не хватило две маленьких палочки. 20 на 30 профилька. Сейчас что-то придумаю другое. А так все в притирку. Так что вот так. Так что всем спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Всем пока.